Тебе нужен Кришна, малыш А ты все играешь и спишь Ни свет, не заря Стаешь В чем-то своем поешь Тогда же поймешь мой маленький друг Услышь, у сам еще не говоришь Что я для тебя хочу Зажечь в алтаре свечу Не просто свечу Сильна люба, речь, поэтому я молю, Ари Кришна Лю, лелю. тебя Кришна Лю, Пойми, как крепко Любовь, когда рядом крепко. Его, ему столько лет Всего с тобою пойдет играть Тебя на спине катать Ты будешь летать Прости, что клонюсь Я в сон, пусть все же присни. Ресница прекрасный мир, Небесные сказки, пир Божественных лет, Тебе нужен Кришна, малыш, а ты все играешь, И спишь, ни свет, ни заряста. В чем-то своем поешь, когда, когда же поймешь, поймешь, тебе нужен Кришна, малыш.